Ты взрослый уже, только я по привычке Стараюсь чему-то еще научить. Терпению, сын, чтобы не был как спичка, И пылкий твой нрав не мешал тебе жить. В минуты, когда жизнь бросает вдруг вызов, Удары один за другим нанося, Тот будет сынок, Победителем признан, Кто храбрость и стойкость В бою показал. Желаю тебе никогда не сдаваться, Не пятится сын, а идти на пролом, Высот достигать, своего добиваться, Каким бы томительным не был подъем. Надейся и верь, Прочь гони все сомнения, за ночью всегда наступает рассвет. Сыночек любимый, родной, с днем рождения, везение в жизни и верных побед!